всем опять здрасте Я хочу сегодня рассказать про прививочную машину которую заказал на алиэкспресс цена ее 1 рубль вот получаешь за рубль с копеечками вот такую отверточку здесь специальные эти прививочные ножи вот он ножик этот прививочный у них здесь разные конфигурации конфигурации реза у одних есть прямой вот я поставил это прямой как клин а у других есть немножко вот если видно он немножко, как бы, здесь вот потоньше, а здесь вот обратно потолще. Вставляется. Вот, наверное, видно. Вставляется очень хорошо на место. Но желательно, чтобы, конечно, привой был почти одинаковый. Но, в принципе, даже если и, как говорят, не почти одинаковый, то... Совмещение, ну, по одной стороне совместить можно. У меня дядь мой скептик, типа прививает все сам с э, дедовскими методами. Ну вот, я решил. Здесь вот, типа секаторов. Конечно, такой секатор слабенький. В общем, грубо говоря, фигчево. Но может резать только небольшие. Ну, где-то до. 5, может 6 миллиметров веточку И то рез у него не особо острый хороший но вот этот товарищ меня порадовал я уже в принципе сделал прививку неделю-две назад это у нас было где-то ну 2 декада марта 2 неделя марта, вот все сделал Посмотрим, что из этого выйдет. Как он здесь делается? Жалко, у меня сейчас нету веточки. Ну, короче, с одной стороны, с привоя ставится, точнее, с подвоя ставится выступом, вот этим выступом вниз. сейчас покажу. Вот, на подвое ставится вот так выступом вниз, чтобы у него было прорезь внутри, а на приое наоборот режется так а вот на привой вот так режется а на подвое режется вот так вот то есть здесь у нас выемка здесь у нас хвостик этот хвостик вставляется в выемку и получается неплохая вещь и плюс еще ко всему вот такая вот пленочка написана разлагающаяся очень тонкая похоже на стрейч пленочку но такую более более тянучуюся и не ручаюсь очень попробовал посмотрел посмотрим что у нас из этого выйдет ну вот эта вот штучка стоит там 100 с копейками 125 по моему рублей так что вот такая вот машиночка неплохая прививается очень быстро насчет качества мы посмотрим по приживаемости в принципе мне понравилось как она прививается посмотрим что из этого выйдет конечный результат также вот заказал такие секатора он весь металлический в принципе очень острый. можно наверное даже побриться мощный ну я думаю что как раз для толстых веток самый раз потому что эти все брал секаторы даже английский был Быстренько выходит из строя, но вот это вот такая мощь чистая сталь полностью. Правда, что за сталь не знаю. Вот здесь вот написано на китайском. Кто знает китайский, читайте. Вот и еще также приобрел вот такую вот штуку. Вот она для подвязки, для подвязки винограда ну, можно помидор ну в общем подвязывать можно все короче ну я в принципе взял больше для винограда вот такая вот штучка вот точнее вот так вот будет точнее вот, в принципе, написано, можно из цветы подвязывать, можно подвязывать кустарники. Вот виноград можно подвязать. Даже вот баклажан подвязывают. Короче, можно подвязать усе. А, как же оно выглядит? Так, это ножичек у нас. В принципе, к ней идет вот она, вот такая вот штучка. Здесь лента вставляется. А сюда вставляется типа степлеров. Ну вот так, раз. И подвязали. Но сильнее надо. Также должно все обрезаться. И в конечном итоге... Будем пробовать. Посмотрим. Напишем уже отзыв чисто по нему. К ней, ней идет, в принципе, еще ленты, скобы. Она уже заправлено показано, как это все делается. Короче, есть все. Посмотрим, что из этого выйдет. Ничего не опробировал, но надеюсь, что все будет работать. Вот. Здесь идут так вот скобы. И вот 4 ленты к нему. Упаковочки. Сейчас будет сезон. И тогда начнем опробовать. Сниму уже конкретно, как это все делается. Ну вот, примерно как-то так. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео видео, ставим лайк. Кому не понравилось, соответственно, пальчик вниз. Всем спасибо. Всего хорошего. До скорых встреч.